Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Дасаманитам Шри Чайтанна Прабум Банденитам Нандасаходитам Си Нандо Банша калпатору ашкепа синд вевача. не бхавишна ви бью оо нмо нама. Шнабхтипади деви шаттабхтойи ниноно, Нараянона маскритто норанчейги ванороттамам, Девинсвара сватингва самтату жайо, ом дере, Бхакти Прамодакша Джагутбарха, Дхайям Садапарихабадну Бавишта Духа, Титас Падам Сиба Виренчанутам Сараня, Титат Тихам Панатопалла यत पाद पल्लवन खचंद मनि छटाया विस्पुरजी तके में पिघ्ग पवदुष्य दर्शी पुरनानुराग रसो सायगुरु सारुमुर्ति सेराधिकाम ही कथा किपाम करुषी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने धानंद सेहात दैत्यगला धरु सिवासादी गौर भक्तविन्द Сри Кришна Чайтанна Прабхуни Тананд Сиаддхитакада Дарсивасади Гаура Бхакта Биндх. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Аяна нулами табжо канокаха бодато сангиртаной кабидару камалаха ятакшо бишам бару бижавару жугадхарма палу банде жугад приакару каруна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Раму, Раму, муктин чамуктин чадада снитам бхаван рупе насада наранам Брахма Сипура Бхати Бхажави Ваги Саджушва Дадане Лакшми Там Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Хари Рам, Рам Хари. Жасьястивакти рвагавати акинчана саравагуне статро Манорати н асато о да бото ви. Ясья астивактир Бхагвати якинчана. Сарвагуна истатра шамана сати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гришнамитхагар Пахопад, Paramahansa Jagadguru told, Try to understand the basic difference between Bhaktivinod-Dhara and non-Bhaktivinod-Dhara. Гаурья Гоштипати Бхакти Сиддханта Сарасвати Гришнамитхагар Пахопад, Параманшы Jagadguru told, Gorio Gosti Bati, si sila bhakti shidan to sarvashadigur smeitha gur try to understand the basic difference between and non с Расвати Папа сказал, что мы должны понять разницу между Бхактиминадхарой и то, <coughs> <coughs> <coughs> что не является ее. Силопа <coughs> снова и снова говорил, что мы должны понять разницу между Бхактиминадхарой и Наследием Силопа. Дара его учи, учением и тем, что не является ею, это лучшая сатсанга само по себе. Если мы будем пытаться понять и сможем понять главную разницу между Бхахтиноддарой, наследием и учением Бхактивана Такура и то, что не является ею, это называется лучшей сатсангой, и в самое время вам не нужно присоединяться к каким-то обманщикам которые под именем Гудья Бхаджана занимаются непонятно чем. Вы не, не потеряете ваш прогресс на пути Хари Бхаджана. Сначала Бхаджана Тхакура сначала до конца. Наша, это наша жизнь и душа. Это сила сочетано до Бхаджана Наша жизнь и душа, все это Шила Бхахтянута Кур. Шила очень часто говорил, все, что мы совершаем на пути нашего Баджана. вся процедура нашего Баджана, наши киртаны, наши седанта, все это дано Шила Бхахтянута Такурам с начала до конца. Иначе без него невозможно было бы понять все наследие Госвами. шаста, которое они оставили нам, это только по милости Щилоса Читананды Кура. У нас есть доступ к Годи -Даршан. это очень разрушенная, высокая философия. Годи Даршан настолько велик что обычные люди за тысячи рождений они не могут понять. Если они могут понять, может быть, <coughs> без причины милости чистых признаний. <coughs> ГРАНТА dham, Вот такую шлоку написал Шила Бритхад Шила Прохопрат ГРАНТА ДАМ Намадам Дама Дама Б рясь Брхати Дам Брхати Часть секунды. Мы должны помнить силу Бхагавану Такура. Не должно быть никаких. Никаких перерывов на пути нашего памятования мы должны находиться в связи с Чилой Бхагаватину Такуром. -Такур. У нас должно быть. Связь с Шила Такуром все life, не круглосуточно, а всю жизнь, даже после оста оставления этого тела, мы должны помнить Шила Бхагавана Такура. На самом деле, Гаудия Бхаджан, если вы хотите узнать мистерию Гудия Бхаджана, если вы хотите узнать, Таинство Гаудия Баджан в одном слове, если вы хотите понять, самое сокровенное в Гаудия Баджане, что это? Гаудия Баджан это, это баджан в Випраламхи, баджан I mean, в разлуке, я имею в виду с самого начала. До конца, даже после того, как вы оставите тело, день и ночь должны плакать. В разлуке, И это называется Гуди Баджан, это величайшее чувство разлуки, но мы жалеем о потере денег, каких-то материальных вещей, о потере собственности, еще чего-то. Мы не жалеем о потере гурвачнов, а жалеем о потере каких-то материальных вещей. Почему? Из-за того, что у нас недостаточно самбантагианных знания, о нашем взаимоотношения с гурвачновыми. Мы можем жалеть, можем чувствовать разлуку с нашей матерью, поскольку у нас есть такая материальная связь с ней. Мы обретем сам наше знание, наши вечной связи с Гуру, Вечнавами, с Бхагаваном, то тогда мы почувствуем настоящую разлуку. Гаудия баджан, это баджан Випраламхабаджан, это величайшее чувство разлуки. Это баджан с таким чувством разлуки. И вот это чувство разлуки может быть не прийти, если вы не встретитесь с тем, кто уже имеет его, пытаетесь понять. Если вы никогда не встречались с кем-то, как вы можете чувствовать разлуку? Разлуки не возникнет. Если мы не встретимся с Гуру Вайшнавым Бхагаваном, намой, дамой, то тогда вопроса разлуки не возникает. И я много раз говорил, вы надеюсь, вспомните, помните, что Швила Гурки Баба он говорил, что какие-то глупые люди спрашивали Баба как мы можем совершать баджин, как мы можем обрести лотосное стопы Нитянанды гованги. И Бабхаджи Махраджи не говорил много слов. Он сказал одно слово. Плачьте. День и ночь вы можете плакать. Мы должны понять, что то, что мы потеряли. Если вы не осознайте, что что-то потеряно в вашей жизни, что-то, что-то, то вы не сможете плакать, не можете чувствовать такую разлуку. И поэтому вопрос самбантагены возникает, потом возникает вопрос нашей связи с тем объектом нашего баджина, и потом. То есть сначала связь должна возникнуть, а потом разлука возникает. Поскольку не было связи, то никакой разлуки не может быть. Гаудия Баджан. Это Баджан в разлуке, я уже говорил. И почему мы говорим, что сегодня день ухода? Сирабав, <сереб> Титхи, Махамаходсов. Почему? Разлука, почему праздник? Ты только что сказали, что Випраламха это, это да, чувство величайшей разлуки. Это горе. А почему? Это называется Махамаходсовым, великим праздником. Почему сегодня день праздник разлуки с Чилой Такуром? Почему это называется так, что имеется в виду? Есть ли какая-то логика? Логика? Какая логика в этих словах, какое-то прямое чувство? Да. Чувство в том, что когда наш отец, мать, братья, друзья уходят из этого мира, мы плачем. Почему мы плачем? поскольку мы чувствуем разлуку. И это чувство разлуки, оно нечисто. Несомненно, у нас есть как, как, какой-то корыстный интерес к тому объекту, с которым мы чувствуем разлуку, поскольку во всех 14 мирах вы не можете найти такого человека, кто был полностью был лишен всякой корысти, кроме чистых гуру и а так все имеют какие-то свои корыстные интересы, даже полубоги и все остальные. И вот когда вы теряете вашего друга, отца, мать, мужа, детей, то вы чувствуете разлуку, поскольку у вас есть какая-то материальная связь с ними. Вы понимаете, пользу от общения с ними, от, понимаете, пользу от вашего сына, отца, родителей, и еще кого-то, может. Так или иначе, но ваше Любовь к ним, она оскорнена какой-то кожестью. Но будьте уверены, это материальная разлука. Она в итоге приведет вас в ад. Это материальная разлука, которая есть в этом материальном мире. Она только страдания вам принесет. Если вы потеряете... Что-то то вы будете чувствовать боль, разлуки. Но ну, такое чувство разлуки, оно может вот, нас от, переместить, ничего хорошего не даст. И наша степень нашего духовного самосознания может упасть. Может даже до нуля. Кто может сказать? Но в этом случае, в этом дух, духовном мире на пути Баджана любая разлука с Гуру гу гу гу гу гу Мы можем чувствовать разлуку только тогда, когда у нас была связь с этим объектом. Это главное. главное. Но вопрос в том, почему мы говорим, что это Махамаходцев, поскольку хотя мы знаем, что Шел Бхахтимон ушел из этого мира, мы чувствуем пустоту, которая не может быть заполнена. Но все же мы должны помнить, что бхагвадпатаку он вечно присутствует. Мы должны помнить. Это главное учение Гауди Даршина. Бхагвадпатаку все же есть. Мы можем пойти в с Ванадусука на Конзу или отсюда. Мы можем видеть Бхактиму такого. Он смотрит на нас, что мы делаем. И вот челобогтянца такого вечно присутствует, поскольку для вечного. <coughs> Для ващнов ващновы подобно Солнцу, они являются в этом west. мире и на, на востоке и, south. и уходит заходит на... как Солнце восходит на востоке и заходит to... на западе. Каждый день Солнце в, we встает из... То же самое, но мы думаем, что... Similarly, то есть он находится в одном месте, а из Земли так получается, told, что Земли выглядит, что стоит он на востоке и садится на Западе. Много раз я говорил, что такое садгуру. Определение садгуру в том... Я думаю, никто не может объяснить это. Это очень сокровенные вещи. И вот Садхгуру значит тот, кто имеет вечную сварупу в том мире, как Шила Сачитананда Бхактюна Его вечная сварупа там во Вриндаване, как Камала Манджари. И, и в форме Гуру Пашада Шила Бхагавана Такура находится здесь также. Но будьте уверены, Камала Манжария и такого они не отличны друг от друга. Единственное, мы видим, что Сила видим его, как Сила Бхагавана Такура в этой лиле. мы не можем понять, как это возможно, и в этом и есть секрет Гаудия Бхаджана. В Горио-Бхаджане в том же самом теле, у нас может быть прямое чувство, дух, двух, двух разных, существ. как мужчина и женщина, например, если мы всегда думаем, что мы мужчина, имея мужского характера, то тогда мы чувствуем, будем чувствовать лечение к женщине. Но если мы будем чувствовать, что мы здесь в форме мужчины находимся в мужском теле, но наша духовная форма – это гопи где-то в том духовном мире. Если мы вообще достигнем so, такого уровня, но Шила Сачитананда Бхактина и Камаламанджари, они не отличны друг от друга. Единственная форма Шила Бхактина Такура он является своей лилой здесь, и, и, и там в форме манджары, и в этом преимущество Годья Баджана, когда мы оставим это тело, если мы достигнем успеха, те, кто достигнут совершенства, они обретут два места, два места в духовном мире, в Гуру Лили, в Кришналили, -ли. а И вот те, кто достигает совершенства после Сварубсидхи, обретают Васту Сидхи. И тогда они обретут служение от Гуранги Махапабу и также обретут служение в... нам. В Лили Кришне в Радагавинда Ягулсеве. И Шила Бхагавана Такур много раз говорил, писал множество киртанов, но кто может понять их, Шила Бхактина Таку хотел дать намек на свою сварупу. Лалита Сахи Аджаги, Аджаги. Вот такие слова он сказал. Чилой пишет что это бесполезная служанка Лолита саки, Лоли, саки Винод. Она хватает ее за стопы. Я знаю, у меня множество недостатков. Мне, у меня нет достоинств. Но все же я верю, что чистый Бога оочинования очень милостиво. Если они смогут обнаружить только одно качество искренности в нас и огромную любовь, как они дадут нам все сокровища. Это непостижимо. То, что мы можем обрести по милости Бхактивана Такур, это крайне трудно достижимо, даже если мы будем самостоятельно совершать баджан тысячи жизней, мы и то не достигнем ничего подобного. И вот Чила Бхактина Такур дал такой намек нам. Кто может, кто может осознать? Те, кто заняты материальными вещами. Как на дне океанов можно найти? Может вас окрович одно из имен океана Таратнакар? ратна точнее Ратна-гарба внутри чего множество драгоценностей. Вот, если мы погрузимся на дно океана, то обнаружим там множество драгоценностей. Но нужно принять риск погружения на такую глубину. И вот мы должны прыгнуть в океан према. Гуру вишна свое сердце и душу. И вы увидите океан прямо, и мы должны прыгнуть в этот океан. Но мы не утонем там, если мы прыгнем в океан прямо, мы не умрем. А если мы прыгнем в океан, материальный океан, то велика вероятность нашей смерти. Но в океане прямо такое невозможно. Шила говорит, «Джугала севай сираса «Божественное чите, чтобы она даровала ему служение Радагавинди». Кришна, в Кришна лили множество сокровенных вещей, даже Кришна говорит, когда я вспоминаю Раса -Лилу, я падаю без сознания, я не могу стоять, я падаю. Такое уникальное, великолепное служение обусловлено души, не могу этого понять. Шила Бхактина Монтаку. Перед тем, как оставить свое тело, он хотел дать нам нечто сокровенное. Хотя с Чилабактяна Курон. все, что давал, хотел дать нам все, что у него было. Все это великое сокровище. Вам не нужно ничего сделать, нужно просто взять то, что принес Бхахчану Такуру, его дар, в, в, в нем, в наследии силы Бхактину Такуру есть все. С самого начала с Шаранагати до высочайшей цели, высочайшей цели нашей жизни, он дал нам все, но кто ему следует? Какие-то сахаджи говорят, заявляют, что они следуют Бхахчану Такуру. Каждый раз подобно Леву, что те, кто заявляет, что они приняли прибежище у лотостных стоп Шилы Бахтьяна Такура, по факту они обманщики. Даже никогда не видели Шилы Бахтьяна Такура, что говорить no, о принятии прибежища them, right? у него. Нужно понять, Ваня учение этого гурдова, а потом принимать прибежище у него. Некоторые глупцы your, видят right? только гуру, как плоть и кровь, и ничего больше. Такой Даршан, есть человек льву много раз. Говорил, кто а, осмеливается заявлять, что принял прибежище у Шилы Бахтюна Такура. Такие люди, мальчики, если бы этого не было, то почему их всех действия, вся их жизнь показывает, что они сахаджи и не имеют никакой связи с Шилой Бахтюна Такуром? Если бы они приняли прибежище лотосных стоп Шилы Бахтюна Такура, то этого бы не было. Думаете а, ли вы, что Шилобхтина такого очень был очень с очень с очень очень вы, Можете ли показать пангобактин. единственный пример в его очень жизни? И вот такие продолжатели заявляют, что они следуют Бхактину такого, но большую его часть его учения отвергают. вот после девяносто, после Людки вот Махараша опубликовал на Бенгале книгу Бахти Венот Вани Вайбав. Там все учение Шила Бахти Такура, все вопросы, которые у него спрашивали, и там это все приводится. Мы удивляемся. Шила Бахти Венот очень столк. И мы скоро опубликуем одну книгу. И там unique, множество из избранных so статей силы Бхакина такого чтобы обычные люди. Like ass, you know? они, они, их голова, <coughs> разум подобный, подобный разуму ослу. You know разум осла. и, и то есть? То есть, они достаточно глуп, глупые не понимают, что и что. So, to bottom, И вот с начала right до конца, с yeah. до самого конца, so, обнаружить нашу сарупу все, Bakti Bakti. все это, доносили Бхактина Тхакуром. Но мы глупы, что so, не понимаем see, этого. Это очень простой путь. Вчера я говорил. Харигадху перед какими-то преданными, преданными, то Харибаджан, он очень прост. Настолько прост. что Более простая задачи не может быть, а политика очень сложная работа. Когда узнаю, чем политики занимаются, жалею их сколько сложностей в их работе. Когда вижу, что какие-то люди, носящие одежду саньяси и занимающие Ачари занимаются политикой, то делают одно, говорят другое, думают третье. They're laughing so nicely, you can think they love you. But they like to cut your throat. You know? If I make a short by kendri, you know? In Bengali, Hindi, see. In, in Hindi, Потому что можно сделать нож или меч из сахара, то можно уби уби убить им кого-то. Это Мимитхачури называется. И так люди, некоторые люди красивыми словами завлекают людей и грабят их. И вот многие каким-то простым путям. И пытаются привлечь людей в свои сети. Если мы приехали то ли издалека, чтобы узнать, что такое Харибаджан, то лучше узнать, они не потеряться по пути. И, и вот Шила Сачитанада Бхактинута Кур с самого начала до конца. И вот в конце жизни он жил Свананда Сукада Кунджи. Это очень обширная тема, как все обсудить. И вот Шила Бхактинута Кур совершил Бхаджаны в конце своей жизни. Вот здесь на Свананда Сокадакунджи поклонялся Гуру Виграхе. Как, когда я приезжал сюда, я там жил, вот, в, том, в том месте, э, рядом там, в том, этом, ну, в том месте. И вот в том этом в храме позволяли, махражу позволили жить там. There I used to say, there is one Bajan Kutira Bapachimantraku, I'm just beside, another and another Bajan Kutira Bapachimantraku. Bapachimantraku is there, and used to do Harina of Gold Day and Night, and Gurghagada just did. Gurghagada here is big to go. Or closing eyes, not opening eyes. И а Сила такого там повторил Харинам закрытыми глазами. А мы постоянно с открытыми глазами хотим еще что-то увидеть. А что мы можем увидеть этими материальными глазами только материальные вещи? И вот Шила Бхактину тако он хотел показать нас, нам что такое Рупану баджан и вот и как сахаджи мы не должны делать мы должны следовать чее такого мы не должны следовать никаким современным отчаем которые пытаются одурачить людей will have to change your religion if you become muslim then i can leave you otherwise i can cut you nobody can interfere with the democracy if some political party anybody spiritual leader going to interfere with the you know this kind of you know free will of jiva i like to convert them Like То есть можно иногда наблюдать, что люди, какие-то проповедники, силы пытаются кого-то конвертировать свою религию как мусульмане. Но наша проповедь, она не должна our быть о нас. Our mm -hmm. Наша проповедь, она должна быть о... для того, чтобы our открыть Bajan. мистерию Баджана, которую оставила нам Гурварга. Это называется проповедь настоящее проповедь, не проповедовать о а своей славе, производить какие-то новые философии, а проповедовать наследие нашей Гурваги. Надо выяснить чем занимается конкретный проповедник. Если мы хотим следовать ему, вот наша единственная проповедь, это проповедовать мистерии учения нашей гуру-варге. Если мы по-настоящему шаранагаты, у нас не должно быть никакой... Мы не должны делать что, все, ш, ш, что попало, а должны следовать нашей мы если Иногда можно видеть, люди не понимают основы Шаранагати, а говорят о какой-то высокой философии. Такие люди, можно видеть, что они очень быстро отклоняются, хотя по факту уже отклонились. И наше отклонение от пути Шрилы Павхупады Бхактимон Такура может показать и доказать, что такие люди уже падшие Шрилы Павхупады. Бхактимон Такура говорили об этом, что малейшее отклонение от пути нашей Гурваги, нашего Гурдева, оно в итоге сбросит вас с пути Баджана. Малейшее отклонение. Сегодня мы не намного отклонились, завтра Our больше, boundary. послезавтра righteous еще больше. Okay. Хотя вначале вроде совсем can't... немножко, кажется, не страшным. Но это малейшее отклонение. И вот можно аналогию провести, что если две пара линии параллельны, то они всегда параллельны. А если на маличном одна не параллельна, то не. в итоге, если их продолжить до бесконечности, между ними огромное расстояние возникнет. И вот с вот, вот, такой пример приводит. Значит, параллельными линиями. И вот между этими непараллельными линиями, если их провести дальше, то можно весь мир поместить туда. Ну то есть сначала отклонение небольшое, потом в процессе оно больше становится, потом еще больше, и так можно потеряться в этом бесконечном материальном мире. Кто может спасти настолько грубочного? Шила Бхакюн хотел показать нам множество сокровенного, но глупые люди не понимают этого. Они говорят, что Шила Бхакюн Тагу одобрил Сахаджи и киртаны, там мы, мы видели. Мы видели. Но, Osaida, что он назвал каких-то сахаджи из санкт Организовал а, такие а, красивые а, киртаны. А? Вот волосы у них до сюда. They're у сахаджей. Like Все тело в этом горчичном What масле. chewing, pang, very nice. People enjoy this kind of kirtan. <laughs> Who is going to hear me? I am eating. Nobody can hear me. They can go there. More practical. More practical, they can get some benefit, enjoyment. Here yeah, what the enjoyment I can give. No sweet, no vandara, only beating. Eh? Only beauty. <laughs> Spiritual beauty. Не, so вот много людей жаловались, шли про что слишком строг. Но Шилобхтяна такой, он более либерален, и вот я говорил в тот день. Okay. Один вот, важный человек в соответствии с представлениями материальных людей. Он ну, пришел к Шире Бхагаватина и начал жаловаться, что слишком строг лучше, как-то по свободнее будет побольше oh. свобод по меньше ограничений но такие сахаджи, которые ничему не следуют, математически может доказать, что они самые жестокие. И те, кто обманывают людей, это очень плохо, это ничего хуже, чем обманывать людей, лучше ничем не заниматься, чем заниматься Аббханом. И вот много людей жаловались, «Шили Павхопаде и Бхактинута такого». И Шила Павхопад говорил, «Вы не видели Шила Бхактинута такого». И Шила очень часто говорил, что вот многие люди заявляют, что они приняли прибежку Шила Бахьяна Такура, но Шила Прахупад говорит, что они даже не видели Шила Бахьяна Такура, иначе их действия могли бы сразу показать, что они сахаджи не, не видели Шила Бахьяна Такура вообще. И вот Махарас в воскресенье говорил, что один... Кузнецовий-то человек почему-то какое-то начал жаловаться, что слишком, слишком много ограничений. Давайте сделаем все попроще. И вот однажды еще Бакиньон такое написал, Скиртон в Баульском стиле, что высмеивающий их практику. хотел их, как сказать, так, обличить. И поэтому написал в то новых стилях. И вот эти баулы, они пытаются всячески доказать, что они не привязаны к этому материальному милу, они только пытаются доказать, а по факту очень привязаны ко всему материальному. Но настоящие баулы, они им опротивил этот материальный мир. Он им надоел. Они уже потеряли вкус ко всему материальному. Таких мало обычно просто прикрываются одним названием. И вот Челый Бхактин Такур написал. Киртан в их стиле, высмеивающий их стиль жизни и мировоззрения. Ну, вот это не симптом балла. Ну, вот это не я одеть красную одежду, этого мало, чтобы стать отреченным. Нужно еще потерять вкус ко всем материальным вещам. Бхахтима такого написал, Муж того прекрасного на горни-тай, Это Это Очень на Hear kind of Это очень прекрасный understand. киртан. Вот эти киртаны бахтинот они великолепны. Что еще? Какое богатство You're можно a... искать? Оно a... so величайшее богатство. Это a... a... наследие is... силы бахтинот-такур. Ждет нас. Единственное, что мы должны сделать, это войти на путь Гаудья Баджана, Гаудья Даршана, поскольку для этого нам нужно пройти экзамен, пройти испытание. Очень сложно, но если мы сможем войти на путь Гаудья Баджина, то увидим величайшее сокровище, которое ждет нас. И вот Сила он отвечал. Сила такого ушел из этого материального мира в 1914, 1914, 1914, 1914. 2014 году, в этот день. И еще мы должны подумать, что нечто чудесное, что Сила такого ушел. И день Юлии, ухода Гадатхар Пандита в этот же день ⁇ это знак. И вот те, кто мог, может понять Шилапахупаду и обрести милость Шилапахупады, они могут осознать это. Поскольку Шилапахупада всю жизнь говорил, если мы... Я вижу лотосные стопы Шилапахупады такого. И вот он говорил, когда я вижу лудостный стопор Радхара, «Шила я вижу в Радхарани». Те, кто чистый, Вашнавы, их даршин очень ясен, очень прекрасен. Они могут видеть своего Города Отхарани везде. И поэтому они уважают всех. Они чувствуют, что гуру может явиться везде. И вот это даршан Парамхамса. Только Парамхамса может чувствовать так. И есть различные уровни Парамхамса. И в дальнейшем я расскажу об этом в соответствии с... А град... а градация, so, которая описана в Рупе Госта И вот еще Прохопат говорил, что Бахтина Тхаку только ушел из этого материального мира, и мы... И Когда и вот Шилабах такого только ушел из Any этого материала мира, и уже люди множество жалуются на него. некоторые люди не негативщики system. видят mm -hmm. только mm -hmm. негативную. Mm -hmm. И Сила говорит, почему бы вам не изучить то, что ставил Сила Бхактьяна в его прекрасной книги, статьи. Керта на заметке, можно ли найти во в всем наследии Силы Бхактьяна Такура? говорил что-то в сахаджийском стиле такого никогда не было и нет. И вот спрашивает, почему тогда он приглашал сахаджи, киртани, шантипура, чтобы одурачить людей по какой-то причине. Портбиф, you can take. взять. you can do. That's why Бхакти Матхаку, no, you are not going to hear about Харикашкитан. That's why Бхакти Матхаку, used to и сидеть в ассамблеи с асаном и, closing eyes, looking at закрывал глаза и смотрел на повторил хреном. Люди, а да, люди думают, что он слушает сахаджийский киртаны, но они не, не знали, что Чела такого. Он, он не там, он физически находится, но, но ум его уже ушел во да, он, он там созерцает Даршан, kind of божественный читатель. Это была лов, ловушка go, для обычных людей. Они приходили and, you know, во всем Бенгале, Бихаре. Тысячи людей, они м, rock, you know, сидят и болтают на… No. Можно видеть, сидя, сидят по дороге и болтают на скаминках. Пьют чай, they жуют что-то, like. карты играют, и вот так вся жизнь их проходит даже после явления Бхагаван Такого, Силы Гуранги Махапрабху, практически никто не способен применить все эти преимущества своей жизни. И где надежда, что в следующей жизни что-то будет лучше и тем более, где вероятность того, что такая великая возможность встретиться с наследием щелы Бахиона, такое будет у нас в следующей жизни, может, мы родимся как животное где-то в лесу, нет никакой гарантии, поэтому не нужно ждать следующей жизни. Мы должны использовать эту жизнь, мы должны взять обед, иметь крепкую веру в Силу Пахупаду, в они пришли, чтобы помочь нам. И Нава Таку пишет. Но однажды дать там сухого Какой-то нищий пришел хлеб либо бы А И тот а... <сосчитан> дал, дал его города выгнал за это, поскольку сказал, что ты сам нищий, что ты можешь ему дать. Но также вторичная цель была, чтобы он отправился проповедовать в. Oh, восточную часть Бенгала. Не только крыла. меня снова и вот народом этом так вот со своего смирения говорит, это из-за моего, я, моих оскорблений ты бросил меня в, в материальный океан страданий на Бенгалию. Это говорится о тех, кто. Она, и вот в эти слова. Кто такой Вачнаф? Можно поменять только по милости силы Вот народ там Он пишет: Киртанах годах ты хотел спасти меня с этого материального мира, но из-за моей ошибки, кого же обвинять? Ты опять бросил меня в этот материальный океан. И вот он очень тяжело плакал. И вот такие киртаны. Том... <связывающие> Если ну, осознайте <связывающие> все эти киртаны, что... народом вот такого, будете плакать. Насколько смирен народом вот <связывающие> такого. И вот, да, вот народом так говорит, что опять, из, из, если вы из-за своей беспричинной милости возьмете меня за волосы, и вытащите из этого материального океана и даруете место во обрендовании в трансыдент, на трансцендентной земле, то тогда, я думаю, это очень хорошо для меня, иначе я потеряюсь в этом бесконечном мире кто будет искать меня? Если вы потеряетесь в этом материальном мире, после того, как оставите свое тело, кто будет искать вас? Это внутри этой комнаты множество живых существ. И как найти кого-то? Многие малые подобные микроба. Как потом найти lost, в этом... Если мы потеряемся в этом огромном материальном мире, то как потом мы найдемся? Но если у нас есть связь escape, с гурвашинами, они catch, спасут you, they they нас, они вытащат нас из этого материального мира сегодня или завтра. очень Махарадж говорил, если кто-то не хочет совершать баджан в этой жизни, но имеет, не может совершать баджан в этой жизни с влиянием а или еще чего-то, но имеет огромную любовь и привязанность к Гурдеву, то, может, в следующей жизни или через одну или еще когда-то, все-таки сможет совершать баджаны, поэтому мы должны быть очень... Но все же мы должны быть очень решительны, чтобы не терять эту жизнь, поскольку что в следующее случится неизвестно. Мы можем родиться в форме животного, в шастрах говорится, как Ващишта говорит. Кто-то слышал его имя. И вот тот день я говорил, те, кто... Вот те, кто... То то есть те, кто и, и живет в Индии и имеют такую генетическую связь а, в осиштамунии, они имеют мягкое сердце, но не, не, не пришлые народы, которые вот именно давно живут и имеют свя имеют, виду, имеют связь с какими-то муниями. А так пришлых тоже много. Но есть еще те, кто. Те, кто следует мусульманской культуре, в которой все совершенно наоборот. То есть там все полностью наоборот в противоречии с юридической культурой. Ганга считается священной, а мусульман считается скверной. Поэтому Харидас такого кинули в Гангу в качестве оскорбления. И поэтому мы не должны теряться в этом материальном мире, мы должны следовать нашей Гурваге. И вот Шила Павхупат объясняет, и такая техника, техника такая там, soul, чтобы uh, чтобы привлечь uh, обусловную душ чтобы они хотя бы получили какое-то скрытие So и вот человек, бхактион такого при, а, оглашал каких-то киртаней, киртаней, чтобы привлечь других людей. Это была лов, лов, лов, такая ловушка, чтобы люди хотя бы под именем киртана пришли в храм, увидели they в игроку, получили какое-то и поклонились Шири такого приняли прасад тоже получили благо иногда тоже можно наблюдать если прасад организует то людей в тысячу раз больше приходят еще Амунгас сам раз говорит что такие люди не харикатху приходят послушать а просто поесть даже перед тем, как оставить тело Шила Бхатьюан Таку, он проявил для болезни. болезнь. Шила Бхатьюан Таку давал наставление Бимала Прасаду Сарасвати. Я сказал, и еще раз повторю, он дал три наставления. Последнее. Первое, то, что он должен совершать дама Сева. Он должен организовать развитие Гура-Дамы. Нужно, нужно организовать дамапарикрам для блага всех живых существ. И также нужно основать дайва варнашрама. Естественно, дайва варнашрама нужно воз, воз, возродить ее, но также множество препятствий на пути mm. воплощения этих заветов Шила Бхактину Такур, но все же Бхахтиман Такур он знал, что бимала Такур справится, несмотря на множество препятствий. и, и вот и, и вот и, и совсем вскоре с, с, начался большой спор о том, кто же лучше вайшнавы или брамана. И вот была такая кризисная ситуация, такая собрали большое собрание. И Шила Бхагавад был приглашен. Но он был болен, был в своем башне Гутире. И когда Шила Бхактикур он. И являлся болезни. Шила Павлопад Бималапасад начал плакать. Пришел в он и Вот книгу Баджан Рахаси он написал на, на берегу Сарасвати. И Бимала Просадка пришла к нему, он начал плакать. Вот есть. Yes. он не говорил ему отец, он никогда в своей жизни не обращался, не думал, что Бхактимуна Такур его отец. Бхактимуна Такур никогда не думал о нем как о сыне. И вот у них, у них не было никаких таких скверных материальных представлений друг о друг друге. Прабхумад воспринимал Бхактину Такуру как Гурдева, а не как отца. И вот он сказал о Такуру, если вы оставите этот мир сейчас. То, как я смогу жить, Мы должны, вы должны жить больше, Ш я останусь один, что я буду делать здесь без вас. И тогда Бхактюна такой улыбнулся, и когда Бхактюна Пасад взмолился Ему, то Бхактюна Такур вскоре явил Лилу за здоровье. Те чистые гурвачного они являют ли лилую болезнь ли, или здоровье Бакхи по своей воле. И потом Шила Такуру дал наставление Бимала просада И вот он поместил свою руку к нему на голову и сказал О, Бимала Прасад. О, Прабу, ты достигнешь успеха. И от моего имени ты должен пойти на то великое собрание, чтобы решить все проблемы там. И вот Бималабхаза сказал, если вы благословите меня, то я думаю, я уверен, что это будет возможно. Вот по милости Сила вот такого он отправился на это собрание Балигай. И там Щелобахопад по желанию председателя собрания. Он был прекрасной Ачарья. Даже, даже Шилы говорил, никогда не видел в своей жизни такого великого Ачарья. То есть, если кто-то заявляет, что Шилы Пахопад всех критиковал, то почему он хвалил этого Вишам Барананда? Да с вами. И вот, Шила Пахупат сказал, что Вишамбхананда Девгасвами он был в преимущественности Шимананда Прабху, в Париваре был прекрасный саду, лучший саду. Внешне он жил в Ашраме Домохозяина, но был великим садом. саду. Шила Пахупат говорил, во всем вишнавском обществе, если мы хотим найти человека, который принял, осознал учение Шатсандаб, это он. И если у человека какая-то зависть, нет, ее не было никогда. И вот. И вот ему назначили председателем этого собрания, и он дал слово Шири Прабхупадибе Малапрасаду, сказал, что достойнейший, кто может Ответить на этот вопрос и сказал, что в соответствии с вашим указанием я начну. И вот Силапрахупат начал говорить о браманах и вайшнавах. Кто такие браманы, кто такие вайшнавы? И он досконально разобрал научно. Ну, научно Но, эту знаете, тему все. Там было множество пандитов, множество ученых со всей Индии. 100, 100, 100, mm. Ну, даже здесь, в Индии, еще лет 100-150 назад было множество пандитов. Они, может, не все преданные, но повторили изучали Бхагаватам. Даже на открытии йогапитха множество пандитов было приглашено с той стороны реки. Они не, не были сахаджи, просто гордились тем, что пандиты. И вот таким образом, that, like, you know, like, Раману -джа Раману -джа как Раману он смог понять, как, каковы три неисполненные желания Йогурдева. И, И у него было три пальца сложено. И когда он понял, и, и, и с помощью своего духовного осознания, это не материальный даршан, и вот с помощью духовного апакрита даршана, по милости Еваначарья, он понял три его желания, которые он должен был исполнить. И также покупать был единственным, кто смог. <связать> утвердить да, в нашем, в нашем <связать> обществе сейчас опять oh, oh. все это покрылось скверной. Люди следуют чему попало. Под <связать> именем служения Шиду Павхопаде такого люди занимаются всякой ерундой их. They cannot That's prove it, yeah. they are following Prabhupada hmm. I just take. They cannot just prove. Argument is separate thing. An innocent, баға is separate. Okay. You are innocent. I am foolish. I don't know. Okay. You can be excused. But who is going to... Argument is abhakti. Logic means abhakti, not bakti. Abhakti we mm -hmm. Logic mean, Иногда можно видеть множество людей заявляют, что они служат через Прохопаде и Бхахчану но по факту ничем не занимаются позитивно, заявляют себе, как утром я писал что-то. Ну где-то в каком-то месте там в каком-то мате no включили какие-то материальные сахаджийские киртаны, а чтобы включить Харикатку смелости ни у кого не хватает. Мы служим что-то Они думают, что мы служим Это называется опросегестивная метода. Вы следите? Вы делаете что-то должен быть очень Но у вас нет информации, что не счастливы доволен ли он их one, действием или нет. Но мало тех, кто может привести свое сердце в гармонию с сердцем Шилы Пахупады. И тогда, когда наше сердце будет в гармонии с Шилы Бахантакуром, то тогда мы сможем говорить настоящую Харикатху. You are, you are случай с Махапрабху Гадаха Падит он говорил Харикатху под воле Махапрабху и Махапрабху он же слушал, хотя он сидел, находился в его сердце и говорил в его форме. И другое имя Шила Бхактина Такова, это Надя на, на Пракаш. Кто-то слышал об этом. Мало кто слушает. Его другое имя ⁇ Шила Бхактина Такура ⁇ это Надя Пракаш. Мы должны помнить, Сила Сачитананда ⁇ Бхактина Такура ⁇⁇ он первый саду во всем мире, кто хотел представить Гуди философию очень таким прекрасным, сладким образом перед э, всеми иностранцами, перед всем иностранным миром, внешний может, читал, потому такого не ездил, ни в Америку, ни в Россию, но все же все его харикатха, его книги, его статьи, они достигали многих уголков мира. Но сам физически он не был, но у Вани Сварупа его учение, но достигло многих мест. И вот если его наставление, его учение so, оказалось там, то и он so, сам, соответственно, тоже. И вот Чела Бхактиона он you know, единственный великий Гаура Паршат, кто был успешен в том, чтобы проповедовать Гаудия Даршан, Гаудия Шекшу, подлинное учение Шичета Махапрабху всему миру. И это было защищено, защищено и сохранено силой Прабхупады в первозданном, неизменном виде. Потом наши Гурварга, кто-то из них следовал, кто-то не смог. Как Шила Шидар Махараша, полностью следовал учение Шила Прабхупада Шила, Шила Бхакти Прамод Пури Махараша, кто еще? Мало, мало, мало кто. Далеко не все смогли сохранить Бахти то первозданное Бахти учение Шила Бхакти Такура. И таким образом, Бхакти Натакура, <связывая> Оно оскверняется под влиянием времени, но наставление <связывая> Силы Бхактисиданты Савати Гасами такура Прахупады в том, что это особое наставление. Мы не должны забывать. Особое наставление Силы Бхактисиданты Сати Гасами Такура Прамамсаджагадгуру нам. Мы должны быть осторожны в нашем ежедневном баджане. Мы должны пытаться следовать течению учения Шила Бхатханутакура. Мы должны удостовериться, что в нашем сердце и уме... Это Бахтину, да, это учение Шилы бактюна Такурана течет, как прекрасно. Я никогда не находил никаких ачари. Я обещаю вам, сидя на въесасане, даже за ачарием ачари, они великие ачарья, нет сомнений в этом. Но такого особого ачария такого... Несомненно, предыдущие чари велики, но такого, как Шила Прахупад, никогда не было, поскольку Шила Прахупад, он вечный спутник Радхарани, наверное, Мани Банджари. И имею в виду то, что Радхарани хотела сказать нам, то же самое мы можем уви увидеть у Шила Прахупады, Бхакти Сиданта то, то же самое. Если бы Радхарани пришла, она бы сказала то же самое, что принес Чила Прабхупад. Если бы Радхарани случайно явилась здесь, то она не шла бы ни на какие компромиссы относительно служения Ее Шимасундава. Радхарани не может потерпеть никаких отклонений. Гуранга Махапрабу, когда явился здесь, какие-то ошибки он прощал нам. Но отхара никогда не прощает никаких ошибок и недостатков. Мы должны достичь совершенства в служении, такого великого совершенства. Даже сложно представить. It can cross over this 14 и вот Кришна говорит, что читам, тесту наша бхактила семя бхакти должно прорасти, так расти, пересечь все эти материальные миры, пересечь даже Брамалоку, Вираджу и дорасти до Вайкундхалоки, там, где находится сада Шива и потом пересечь Силуна? все остальное и так оно должно достичь до вайкунхи. И там наисим ходев. Рамчанда Pe Итак, наша семья бхакти должна, итальянная бхакти, должна достичь галукавриндаванная mm -hmm. до лотосного стола Кришны. В читании Шитамрити говорили, что по, по милости Гуру мы можем обрести семя Бхакти и И это семя, и семя должно порасти в нашем сердце, и это махеша, ляна преданности должна пересечь все эти материальные меры, Брама Локу, шива, локу. Доедем домой, хенс домой и так достичь. Это бактилата бинша должна пересечь виражу безличное сияние брамана, брамалоку, садасива садашивалоку, вайкундха локу и достичь до вриндавана и там достичь лотосных стоп Кришны. кришна. И таким образом Шилы Прохопад дал полную защиту и сохранил учение Шилы Бхактюна Такура. И после ухода из Силы Прохопада в, как как в, в там Кришна говорит Удаве, что кто-то следует Гурдаву полностью, кто-то отклоняется. Somebody так и после ухода Шила Павхупады под влиянием мои кто-то отклонился, что делать? И таким образом сейчас такая оскверненная ситуация. Главная ответственность, обязанность Гурудева в том, чтобы вложить чувство, свое чувство в сердце учеников. Это зовется дикша, и к этому нужно подготовиться. Это не так и просто. Поэтому Рупагослава Мипад, он пишет. Дал гуру Подашру. Сначала нужно принять прибежище гуру Дева, обрести связь с Гуру и потом вопрос дикси возникает. Сначала нужно позволить гуру занять наше сердце, виде его. Сияние его Сиданту, его учение, его прекрасный чарон, его любовь и заботу ко всем живым существам, когда мы осознаем величие Гурдева и наше восхищение им, и тогда он займет собой наше сердце, и тогда мы можем получить дикшу. Would, Show so many things. Yeah. is the exact parampara, pure parampara, how the deviation all somebody can try to prove we are more liberated, more merciful. That's why I like Actually, they like to cheat you. You cannot understand. Oh, come, it's a very, very nice heart. But they like to cheat you. Even after hearing arigata, for the past four, five years, но не все могут следовать пути Кришнабаджана, некоторые следуют какое-то okay. время, потом под влиянием Майя они э, сходят с пути. Что нужно дать еще? Майя, она очень сильная. Я никогда не.. Никогда не, не обижаюсь из-за того, что моя с кого-то сбрасывает с пути, как-то пытаются влиять. А -а -а Пытаться как-то мешать. Если бы я обеспокоился обо всем этом, то как бы я мог говорить харикатко? беспристрастно относиться ко всему. И вот Бхактимир Тхаку, он единственный. Ачарья. Кто Успешно проповедовал Гауди вечер на различных языках, на английском, на хинди, на бенгале на санскрите, на фарси, на урду, на ория и в то время высший свет общества не очень, очень уважал Шила Бхактион Такура, кроме Сахаджи. Шилла Бхактион Такура он первый кто он а, обличал Сахаджи в том обществе. Он показал путь настоящего, чистого бхакти, шуда бхакти поэтому мы говорим, что бхактинот такой, он лучший из ачарьи, кто принес бхактин дару Мандакини. Мандакини — это одно из имен Ганги Мандакини, Аллокананда. И вот это чистый поток преданности Мандакини. Он был призван Шиле Бхактин Такуром в этот мир. И, и, во всех бесчисленных мирах мы не можем найти да. такого потому же милостивого саду, саду как Шрилабху Тхаквагаран. Шила... Okay, почему Шрилабхупат, он уникальный ачаря, и никого не было no. подобного no. ему, потому что он... Он явился прямо от Радхарани. Он очень милостив. И таким образом, другое имя Сила Бхагавана Такура, это Надя Пракашта, Шлокас, Бурдам, который начал. Мы обрели Шила Пракупаду по милости Бхактина Такура, Гуру Грандхадам. Все книги мы тоже обрели по его милости. Намадам слава Харинама. Она проявлена Бхагаватина он Такурам. Только если кто-то с гологдами для него, это объяснение Харинама возможно, иначе человек, никто своими, с, с, своими попытками не мог бы объяснить. По-другому, сам никогда. Народ муни бина, радика нами. Бери на себя Афир, анавар about дезнам. На, понимаешь? на, на, Де хай ни жору гуно, читто You don't know. You have to keep. You have to sing have to get the это Дживедая Вы понимаете вы можете вы можете сказать, Все эти прекрасные киртаны, они написаны с человеком Бхактинута Куром. первый, кто пославил хринам. Он говорил о слухах Харинама во многих местах, даже в доме Рабидана Раби Тагура и старшего. Брат Рабидана Тагура был другом Братина Тагура. И когда Шила Бхактина Таку был в Калькуте, множество вещей, которые не успел сказать. И вот Шила Бхактина Таку, он в Бадаке работал школьным учителем какое-то время, давно достаточно. Потом юридическую степень какую-то получил, был назначен британским правительством. Она очень уважала его. И в Пури в Джагнат Манди где-то 6 лет, Шила Бхактима был тем администратором храма Джагнатхапа. Назначение царя и местного правительства. И в то время Шила Бхатюна такого он арендовал комнату, какой-то дом, дом, точнее, это место. Это, это, это там явился, явился Шила Бхатюна Бхатюна. Бимал Прасад Сарасвати. Ищи, потом ищи, а потом женился второй old. раз, поскольку mm. его жена умерла, mm. и он остался один с ребенком, кто о нем заботиться, работать, книги писать, то есть все делать. Без, без жены было тяжело, и поэтому по воле Нитинанды Прагу не нужно сравнивать свою жизнь с его жизнью. Вот, если бы Бхактимон Таку был вынужден жениться второй раз, если бы такого не женился второй раз, откуда бы мы Откуда бы появился Шила Пахопад, Шила Пахопад, Бимала Прасадца Сарасвати был шестым его ребенком. Это долгая история. И вот, сегодня у нас есть надежда обрести милость Чилы Бахиму Такура. Бахиму Такура, он смотрит на нас, сидит на обители. Чилы Бахиму Такура всегда с нами. Мы не должны чувствовать не одиночество. Даже мы можем видеть угоровочного внутри. Иногда мы можем почувствовать, если наше сердце очень чувствительное, то мы можем почувствовать, что не с нами мы можем получить сигнал. И таким образом мы никогда не, не, не находимся в одиночестве, мы всегда с Шила. Шила Бхактивана Шила Прахупа, она с нами, мы должны развить духовное здоровье. Таким образом, Шила Бхактимутакур, он был успешен, чтобы в общем, в Пури он навел порядок. И не только в Пури, в окрестностях тоже там был один йог Бишкишин, который захотел ему отомстить. Revansa is his title. In the name of Revansa, the Revansa College in Kotok. All our Guru Vargu and even my Guru Maharaj, speak Arikatadia. Very important college. That time you are the collector, I think. Collector or you know, you know, I forget, magistrate maybe. Because Bhakti Mirutta in a district magistrate, you are the that time what is the title? He appointed Bhakti Murtav. He upon you must go, you must go and search. In the night time you can go with police force and search what is the case. Because so many nice, nice, you know, women, matajis from nice, nice family, they are going there and get contaminated. What is the case? What kind of jagu, magic spell that yogi, you must arrest? В общем, правительство поручило Бахтимуту так выяснить, <смеш> чем этот йоги занимается ночью, поскольку множество Бахнету девушек Бахнету пропадало, и их... Ну, ну, ну, в общем, этого йоги поймали за непристойными делами, и... Посадили в тюрьму, тот захотел его отомстить с помощью своей югической силы, пытался всячески навредить. И вот мы не можем отплатить человек Бхагавану такого за то, что он давал нам, он написал множество киртанов. И вот это годрум дама. Он дал нам урок, Щела показал причину сокровенную причину, почему он принял прибежище на Годрум Даме. И вот он пишет Гудруме гауро тиртхе басати сисураб кинже bhakti purvам бенадаха follow jugalo чарно sewa shakshole lavasaya asho brajo ras rasikaya pad padmaswai atro how nice if I explain, you can go mad but I cannot и вот он написал эти прекрасные слова. Мы должны помнить их. Если мы будем, мы должны помнить эти прекрасные слова из такого. Мы должны помнить шлоки. Then you can test Your it. You. you are getting up 7 o'clock or 5 o'clock, 4 o'clock, who knows. The testing you will have to do yourself. I have no time to go to check what you are cooking, you know, what you are doing, and no time, but I can see. <laughs> I can see you are not taking prasadam properly. I can see that to take, you know. Powerful, we So Suro Sarid, when I'm when I'm asking somebody what you cook today, he starts laughing. <laughs> Is this the question you are putting? I love out of love I ask what you cook today. Right. They start laughing. So Suro Sarit Upakante. Suro Sarit Upakante Basati Бхакти пурвам бинадаха, жугало чароно, шева шокшо, лабха сая, ашо. Вожо росо рси кая, пада падмашре атро. Манчакапарвосхи, басинд бавче, патитану бавне, кишнам Today you actually participate. Сегодня мы участвовали в великом празднике Силы Богдан Сегодня мы обрели множество просадов в форме Его Славы. Может ли мы переварить это все? И тогда вы получите духовное здоровье. Иногда я шучу. Мой тоже шутил он часто.